Приветствую тебя, уважаемый подписчик, либо просто зритель канала. Этот ролик посвящен платформе Век Роста. Я постараюсь рассказать, чем эта платформа поможет в развитии любой MLM-компании. Почему эту платформу вот, называют платформа номер один для сетевиков? Вообще-то на этот вопрос можно ответить просто. Дело в том, что платформа разрабатывала потомственный сетевик с техническим образованием, с большим опытом развития и создания и продвижения сайтов. То есть человек который делал эту платформу, он понимал, для кого он ее делает и для чего. То есть человек все нюансы развития MLM знает. Платформа реализует такие интересные вещи, о наличии которых люди с небольшим опытом в MLM даже понятия не имеют. Платформа работает уже достаточно давно и, главное, постоянно развивается. Вот что конкретно платформа Викроста дает для MLM-компаний? Она реализует три базовых, основных вещи. Первая платформа позволяет создать то, что называется командный сайт компании. Причем вариантов этих командных сайтов может быть очень много, о некоторых я чуть позже расскажу в этом видео. Командный сайт – это инструмент захвата новых клиентов. Командный сайт собирает заявки потенциальных клиентов и передает их дальше, передает их на платформу в личный кабинет. В личном кабинете, который получает каждый зарегистрировавшийся на платформе абсолютно бесплатно, вы получаете возможность обрабатывать анкеты легко и просто и работать со своей структурой, то есть с теми людьми, которые уже являются частью вашей команды, работать легко, просто общаться, сортировать этих людей. И третий очень важный инструмент – платформа позволяет в формате 24 на 7 – в удобное время для обучаемого, для новичка особенно проходить обучение. Те знания, которые имеет лидер, можно в понятном формате простых роликов, либо каких-то текстовых документов передавать эту информацию своей структуре, либо своим потенциальным клиентам. Вот эти три очень важных элемента командный сайт, Инструменты работы со структурой, причем со всей структурой и обучение своей структуры. Вот эти вот три вещи позволяют любой MLM-компании развиваться быстро. Причем развиваться в среде интернет. То есть привлекать людей именно из интернета, обучать их, общаться с ними именно в интернете. А интернет это наша сегодняшняя и однозначно наша завтрашняя. Ну и конечно, самый важный момент для развития любой компании это дублицирование создавать командные сайты выстраивать обучение для своей команды не обязательно каждому это делает лидер и все инструменты по привлечению по реферальным ссылкам передаются в структуре все обучающие ролики опять же передаются в структуре но если кто-то из лидеров вашей команды хочет создать свой сайт либо добавить какие-то свои видеоуроки. все это делается легко и просто на платформе век роста платформа предлагает очень много полезных инструментов часть из них я сейчас вам покажу Не стал перечислять все но наиболее важное Конструктор одностраничных сайтов. Без всяких знаний программирования вы можете создать сайт для своей команды. Причем можно даже не создавать. Платформа предлагает уже готовые профессиональные шаблоны для сайтов. Платформа предлагает хостинг, где все ваши сайты или сайты вашей команды хранятся. Очень хороший конструктор мультисылок или конструктор сайта визиток. Для тех, кто продвигается в Инстаграм, это просто необходимый инструмент. Платформа сделала очень интересный виджет, который встраивается на любой сайт и позволяет быстро связаться с владельцем этого сайта в один клик. Классный, понятный даже для людей, не, не знающих, что такое ТМ-метки, это редактор ТМ-меток. Конечно, классная статистика обработки анкет. Конечно, маленькая, но понятная СРМ, которая позволяет отслеживать Этапы прохождения, обработки анкет. Я вот тут не стал это писать. Шикарный сервис сокращения ссылок интеллектуальный. Я не зря его так назвал. Это сервис 407. Прекрасная реализация кода реферальной программы. То есть вы можете любой практически сайт сделать реферальным. То есть на любой сайт получать свою ссылку. И по этой ссылке будут переходить люди. И они будут приходить именно от вас. То есть от человека, который эту ссылку дает. Век роста это платформа для сетевиков, все сетевики хотят зарабатывать, платформа дает такую возможность, привлекайте людей на платформу и получайте вознаграждение от тех, кто покупает какие-то тарифные планы, покупает что-то в интернет-магазине Платформа Век роста, то есть зарабатывайте, то есть, такую возможность платформа вам дает. Ну и конечно платформа дает шикарную экономию денег, потому что все вот эти инструменты, которые я перечислил, это все можно реализовать на сторонних сервисах, и конструктор сайтов, и хостинг, и так далее. Но все это стоит денег, и все это у вас будет разбросано по разным местам. Но за какие-то 490 рублей в месяц вы получаете все эти инструменты и можете прекрасно ими пользоваться. Могу сказать, что любой конструктор сайтов, ну близкий к тому, что поддерживает платформа. Цена его где-то порядка 600, от 600 рублей и выше, 1200 и далее. А здесь всего лишь за 490 рублей, плюс еще куча полезных инструментов. На сейчас я чуть поподробнее расскажу о возможности создавать командные сайты, о личном кабинете и обучении. Я войду в наш уже созданный личный кабинет, где все эти возможности реализованы. Платформа Викроста позволяет создать любой командный сайт от вот такого классического сайта, где рассказано о возможностях заработка, закрываются все возражения потенциальных клиентов. Ну, классический одностраничный сайт компании, он достаточно длинный вот такой получается, который заканчивается формой, где собираются контактные данные людей. Можно использовать одностраничники для спора подписной базы давать какую-то бесплатность через которую люди попадают в вашу воронку продаж ну например на серию ваших писем либо попадают в ваш чат бот в каком-то мессенджере вариантов сайтов уже готовых колоссальное количество и любым из этих сайтов можно пользоваться просто нажав на кнопочку подключить мы реализовали сейчас это классический одностраничный сайт Заполнив первую анкету, в конце которого человек переходит на сайт квиз, то есть на сайт автособеседования, который позволяет отфильтровать потенциальных кандидатов. Благодаря квиз-опросу можно оставить только тех, кому это правда нужно. В квизе можно делать различные видеоролики, которые рассказывают о вашей компании. И сделать финальный ролик, на котором вы подводите своего кандидата к заключительной части это к реальному собеседованию с вами вживую. Можно сделать очень простой одностраничный сайт, содержащий только видеообращение лидера. И после этого видеообращения открывается форма заявки. Платформа имеет хороший конструктор сайтов который позволяет редактировать имеющиеся сайты, либо создавать сайты с нуля. Можно это делать из шаблонов, можно делать это с чистой странички, все в ваших руках. Причем на любой из созданных сайтов можно сделать то, что называется виджет, позволяющий быстро связаться с владельцем этого сайта в один клик, написав ему какой-то удобный мессенджер, либо в какую-то социальную сеть, либо просто-напросто позвонив ему на номер телефона. Почти аналогично создаются сайты-визитки, но сайт-визитка формируется практически сразу после заполнения профиля. В личном кабинете есть прекрасная возможность работать со своей структурой, видеть, кто зарегистрировался под вас, открывать этого человека, видеть его анкету полностью, связываться с этим человеком, выгружать всю свою структуру в Excel-файл, делать рассылку по своей структуре, вручную добавлять какого-то человека, сортировать свою структуру по типам, чтобы было удобнее Работать с этой структурой, просто выбрав нужных вам людей из структуры. Ну и, конечно, обрабатывать новые анкеты. Вот я заполнил анкетку, пришла анкета с сайта. Я могу связаться с этим человеком, могу ему что-то написать, могу предложить ему обучение. В разделе обучение есть очень простая возможность нажатием на кнопочку «Добавить курс», «Добавлять новый курс». Редактировать этот курс, открывать его для всех, либо делать его доступным только по какому-то коду. В списке уроков можно добавлять любые уроки, удалять, перемещать их по, по порядку, отредактировать любой урок из того, что вы сделали. Есть очень простой, но понятный э, текстовый редактор, который позволяет работать и с текстом, вставлять видео, картинки. Можно к любому уроку, добавлять либо отключать домашнее задание, то есть все в ваших руках. Платформа, с моей точки зрения, решает все основные задачи, которые необходимы для развития MLM бизнеса. Причем вы можете получить абсолютно бесплатный доступ к платформе, потестировать ее, пройти обучение на самой платформе, потому что у платформы есть... То, что называется квест Век Роста. Послушайте видео уроки от самого создателя. Скорее всего, узнаете о таких элементах, о которых я даже не рассказал вам. Можете воспользоваться интернет-магазином, который также присутствует на платформе. В котором происходят постоянные какие-то акции, продаются именно курсы для сетевиков. Если вам это интересно, если не хватает информации, можно что-то покупать и здесь. Вот такой получился мини-обзор платформы. Мы уже и пользуемся больше трех месяцев, пока все абсолютно устраивает. Хотите узнать о платформе чуть больше, пройдите, пожалуйста, бесплатную регистрацию. Ссылочка будет в описании этого видео. Выглядит она вот таким вот образом. Если хотите поучиться в нашем уже созданном тренинг-центре, в его открытой части, которая сама по себе несет... Много полезной информации, которая позволит вам выйти на то, что называется клиента из интернета. Обучение у нас абсолютно бесплатное, не требует ничего, кроме одного желания учиться. Хотите попасть в наш обучающий центр, выберите при регистрации компанию Vivasan. Если зарегистрированы в компании, введите свой регистрационный номер, а в поле код спонсора... Чтобы подключиться к нашему обучающему центру, наберите 8380. Это код Ольги Васильевны Шерешевой, генерального директора компании Вивасан. Успехов! Будут вопросы, пишите, обязательно отвечу.